Привет, народ! Вещает Антон. Первый двухколесный железный конь появился в 1818 году. Его сконструировал немец Карл фон Дрез. Однако с тех пор велосипед изобретали еще не раз. В мире существуют сотни необычных байков. Без руля, без сиденья и даже с половинками колеса. И все это полноценные транспортные средства. В этом выпуске я покажу вам невероятные велосипеды, которые заставят удивиться. А также обязательно смотрите до конца. В конце у нас конкурс на 1000 рублей. Теперь погнали! И первый же клевый транспорт – это необычный велосипед серебристого цвета, на котором красуется эмблема Mercedes и приписка AMG. Да, прокачанный пакет, видно, здесь точно установлен, потому что у велика суперсоревновательный внешний вид, красивые колеса с дисками покруче, чем во многих машинах, удобная сидушка и приятный руль. В общем, создали велосипед, по всей видимости, для тех ребят, которые не хотят ездить на машине, но передвигаться по городу более быстро им нужно. Сели на такой Мерс и поехали. Внимание, даже не факт, что будет меньше, чем от машины, я серьезно. И, кстати, вот цвет вроде как у него серый, но на самом деле он не такой серый, какой вы обычно видите. Если кто-то знает определение такого окраса, напишите, пожалуйста, в комментарии, будет очень интересно почитать. Эм, а как описать вот это, я, честно говоря, ума не приложу я сперва подумал о показывают какие-то ворота наверное на их фоне сейчас выйдет велик а потом такой отвожу глаза вниз и и вижу что это нафиг на колесах ворота на колесах ну <къех> я их так назвал может суть проекта в другом но это же блин реально ворота и реально на колесах какой-то забор даже. Хотя, судя по тому, как парнишка на них рассекает, забор имеет потенциал стать хорошим гоночным средством. Потому что велик действительно резвый. Конечно, сидеть на нем максимально неудобно, и это так, чисто поприкалываться немного, но все равно. Если задумку оснастить нормальной сидушкой и всяким таким, то получится вполне себе достойный вариант. Народ, а здесь у меня двухколесный конь для самых креативных ребят. Итак, шагающий... <coughs> велосипед. На его изготовление ушло аж целых шесть пар обуви. Идею удалось реализовать довольно просто. Покрышки и опыт потребовалось снять и установить на их место по кроссовку. Причем лично я на полном серьезе был уверен в том, что это чудо изобретения даже не тронется с места. Но, как оказалось, катается велосипед очень даже неплохо. Правда, медленно и время от времени спотыкается, но это так, мелочи. К слову, подобный кастом уже был показан в 2008 году на велосипедном фестивале Tour de Fat, который каждый год проводится пивоваренной компанией. Но согласитесь, выглядит-то все это дело очень интересно. Ой, как бы мне хотелось иметь какой-то транспорт-гибрид. Ну вы просто представьте, вот на примере вот этого велосипеда. Садитесь вы на своего двухколесного друга и отправляетесь по делам. Покатались, покайфовали, а потом подъехали к воде, спустились и теперь вы плаваете. По-моему, это что-то из разряда фантастики. Но больно уж мне нравится вот такая идея. Более того, управлять великом очень просто. Не ощущается большого груза, тянущегося за вами по пятам. Складывается конструкция тоже элементарно. Справится даже хрупкая девушка. Да и выглядит все довольно стильно. Для семейных прогулок самое то. Наука про велосипеды, как и, наверное, про все остальное, тесно связана с математикой. Именно это и захотел доказать один ютубер, который из своего старенького велика сделал настоящего монстра, привлекающего внимание прохожих. Нет, ну правда, я не поверю, что хотя бы один из вас мог остаться равнодушным к этому созданию. Велик ведь ездит на половинках колес. Но ну, разве это не прикольно? Тем более у него красный цвет, крупные габариты, он длинный, на нем легко и удобно можно сидеть, а также хоть кто-то в это и не поверит. На этом велосипеде свободно можно кататься и не париться за свою пятую точку. С ней будет все в порядке, она не отобьется. Езда реально плавная. Ну а если для комфортной езды на велосипеде вам необходимо место под ребенка, так как вы и ему хотите показать прекрасную природу и места вокруг, то скорее всего таким людям подойдет следующий велосипед. У него место сразу под двоих маленьких детей. Они очень удобно сидят, находятся прямо перед родителем, поэтому ничто не пройдет без ведома старшего. И в целом из-за эргономики и конструкции байка управлять им очень легко. Да и выглядит он круто и стильно. Помните тот велик из начала выпуска, который был с огромным колесом от Бигфута? А еще помните тот проект, где я сказал, что он мне напоминает чудовище из фильмов ужасов, которые крадутся к цели? Так вот сейчас я покажу вам велик, который является симбиозом обоих проектов. Деревянный корпус помогает быть им крепкими и не ломаться на каждой кочке. Большое колесо дает водителю широкий обзор, и он шикарно видит, куда ему стоит ехать. Но эти щупальца сзади, они... Они пользы особой не приносят. Хотя нет, погодите, как это не приносят. Они привлекают еще больше зрителей. Потому что не каждый день увидишь столь фриковатый и в то же время интересный велосипед, проезжающий мимо тебя. Согласитесь? Велосипед Lunartic Cycle, автором проекта которого стал Люк Дуглас, разработан в Английском университете дизайна и технологии в городе Лавбора. Первое, что сразу бросается в глаза, полное отсутствие на заднем колесе оси и спиц. Обод заднего ведущего колеса зафиксирован в металлическом каркасе рамы. Крутящий момент через специальный ремень передается на ось ведущей звездочки, которая находится в зацеплении непосредственно с зубьями обода колеса. По утверждению автора и тех, кто уже прокатился на Lunar Tic Cycle, крутить его педали при движении значительно легче, чем на традиционном велосипеде. Такие отзывы основаны на такой особой системе передачи усилия велосипедиста. Переднее колесо меньшего размера установлено самое обычное с привычными спицами. Свободное пространство внутри заднего обода дает свободу для размышлений. Например, на это место в будущем можно установить бензиновый или электрический мотор. Если бы в России можно было купить велосипед Lunartic Cycle, то наши умельцы непременно приложили бы свои руки и силы, чтобы самостоятельно установить в это британское изобретение наш отечественный двигатель от бензопилы, или точно воткнули бы какой-нибудь импортный движок от триммера. А что бы вы с ним сделали? Напишите в комментарии. Если кто-то придумывает, как из велосипеда сделать рабочее место и кровать в одном, то другие ребята не хотят изобретать что-то немыслимое. Они знают, что велики это безусловно хорошо, но мотоциклы еще круче. Поэтому модифицирует свой велик точно под байк. Так и произошло на этом видео. Готов поспорить, что если бы вы не знали, что когда-то этот транспорт был простым велосипедом, вы бы и не догадались. В целом чувак красавчик, провел шикарную работу и получил заслуженный потрясающий результат. Респект! Поскольку сегодня я с вами особенно делюсь своими впечатлениями, пускай эта модель не станет исключением. Лично я сразу представил, как еду на такой в магазин, и заранее установив на дно плоскую поверхность с сумками, везу много всего вкусного. Как по мне, интересная доработка, которую я реально воплотил бы в жизнь, владея подобной штуковиной. Однако этот вариант в имеющемся виде меня не сильно впечатляет. Он и большой какой-то слишком, и в то же время без особых приколов. Даже не знаю, а что вы думаете на его счет? Напишите в комментариях. Но если вам моя предложенная доработка пришлась по душе, не стесняйтесь, указывайте. За авторские права не заблокирую. Если вы когда-нибудь катались всей семьей на отдых или куда-то еще на велосипедах, вы прекрасно должны знать ту ситуацию, когда кто-то в определенный момент устает ехать, другому хочется в туалет, третий опаздывает и все такое. В итоге ваше движение превращается во что-то не очень приятное и как бы вот... Чтобы избежать таких казусов, парнишка из следующего видео решил создать своими руками велосипед для всей своей семьи. На нем целых четыре сидельных места. А значит, все теперь смогут ехать в одном темпе, не перегоняя. Родители будут спокойны за безопасность детей, которые не вылетят, не дай бог, на дорогу. А также, когда кто-то устанет, он просто сделает передышку, пока любящие его родственники чуть поднапрягутся. Хотя, зная вкусы современных людей, та модель реально зайдет не всем. Куда большее количество людей заценит, например, вот этот вариантик. Он представляет собой крутой желтый байк на автомобильных колесах. Фишка велосипеда в том, что такие широкие и большие относительно рамы велика-колеса позволяют ему проходить любую дистанцию с учетом ямок, кочек, каких-то камней или палок. В общем и целом, это своего рода квадроцикл, на котором разве что в грязь не поедешь, а в остальном один в один. Крутая городская модель, как по мне. Ставлю еще один лайк. Как вы относитесь к большим колесам? Ну, например, на тех же великах. Я вот относился к ним как-то непонятно, ибо до конца не осознавал весь профит, который они за собой влекут. Ну да, широкое колесо, но все равно ведь ты на велике из-за этого по большой ямке не проедешь. Судя по всему, авторы данного проекта солидарны со мной. Они решили доказать всему миру, что если делать здоровые колеса, то делать их такими. Они где-то надыбали здоровое колесо от, хотел сказать, от Камаза, но и у того они меньше. От Бигфута какого-то, я не знаю. И нацепили на велик. Это так прикольно выглядит со стороны, что я даже не ожидал, вот правда. Едет себе такой босс, не смотрит под ноги, остается лишь переживать о задней части, там-то колесики все еще мелкие. А то проедешь преграду, а потом, когда дело дойдет до задней части, провалишься и упадешь на спину из-за перевеса. Но думаю, авторы все предусмотрели и так не облажаются. Проект прикольный, мне понравилось. А этот велик нужен всем тем, кто имеет маленький рост или просто хочет быть еще выше. Он ну очень длинный. Не знаю, как вообще не страшно на таком кататься. Но судя по тому, что девушка на нем ездит, все возможно. Байк в целом имеет стандартные характеристики. Ну то есть он мало чем отличается от ваших велосипедов из детства или же тех, что стоят в гараже. За исключением, разумеется, высоты. Как вариант, на таком прикольно отправляться гулять по новому городу. Толпа туристов останется где-то там внизу, а вы, как настоящий великан, будете ехать и смотреть вокруг. Как вам идейка? Хотели бы себе такой велик? Напишите в комментариях. Этот электробайк за счет складной конструкции настолько маленький, что может поместиться даже в рюкзаке. Это отличный транспорт для путешественников и тех, кто просто ежедневно преодолевает долгий путь, к примеру, на работу. Байк складывается в пять простых шагов, развивает скорость до 20 км в час и может проехать на одном заряде около 20 км. Да и вес мобильного транспорта небольшой – 7 кг, так как в конструкции преобладает прочное и легкое углеродное волокно. Мощный движок и прочная толстая противоскользящая резина позволяют кататься по неровным дорогам и взбираться на холмы с уклоном до 12%. Велосипед также надежно защищен от воды и не боится прогулок в дождливую погоду. Байк имеет встроенные электрические тормоза, которые чувствительнее обычных систем, основанных на трении. Они позволяют безопасно и быстро остановиться, для этого просто следует нажать на соответствующую кнопку на руле. Для безопасного передвижения в ночное время есть передние фары и боковые фонари на седле. А это крайне необычные ролики, и нет, это не тот самый транспорт, который вы сейчас представили в голове. Тут не нужно делать упор на землю и отталкиваться ногами, все куда проще, хотя таковым на первый взгляд и не кажется. Человек становится прямо на оба колеса, держит в руках штучку, отвечающую за управление мотором, жмет на нее и едет по прямой. Да причем едет он с довольно высокой скоростью, не знаю кто как, но я бы на таких роликах точно не хотел кататься, слишком стрёмно. Ну а какой байк реально походит на машину, так это следующий. Он называется «Фрайкар» и представляет собой четырехколесный закрытый электрический велосипед, который имеет уникальный дизайн. «Фрайкар» поддерживается как транспортное средство, которое обеспечивает защиту от экстремальных погодных условий и имеет улучшенный аэродинамический дизайн для повышения удовольствия от вождения. Верхняя часть «Фрайкар» является съемной, поэтому универсальный электрический велосипед автомобиль также отлично подходит и для летних поездок. Фрайкар – это одноместное транспортное средство. Хотя, если вы путешествуете с ребенком, ничто вам не помешает установить детское кресло. Ведь там пространство на целых 160 литров. Знаете, что я хочу вам сказать? Люди во все времена придумывали разные модели своих собственных новых велосипедов. Кто-то решил сделать их современными, кто-то вообще строил что-то космическое, другие предавались ретро стилем. Но вот этот вариант, как мне кажется, просто был, есть и будет на все времена. Что может быть интереснее и антуражнее, чем подобный деревянный велик? Деревянный Карл! В нем тупо все элементы человек построил из древесины, отшлифовал их, соединил и заставил работать. Как не поставить лайк за эту работу, я просто не представляю. Главное, как мне кажется, чтобы в таких работах все элементы, и в частности сидушка, была хорошенько отшлифована. А то бац, сел такой на какую-нибудь занозу. И уже не так весело, да? Теперь я покажу вам еще один необычный велосипед. И нет, на этот раз он не будет моделью с крышей над головой или иной комфортабельной штучкой. Это как раз-таки совершенно противоположный вариант. Оно понятно по одному его внешнему виду. Вели крайне похож на реальный мотоцикл, который используется для гонок и исполнения трюков на каких-то неровных дорогах. И на самом деле оно так и есть. Кто-то взял свой старенький велосипед и изменил его просто до неузнаваемости. Полностью переделал раму, добавил каких-то легких элементов. Уплотнил связки и установил карбоновые части. В общем, создал свой e байк на котором теперь можно покорять любые вершины трюков. Ну а это у нас тот самый вариант, который подойдет для любителей водички. Берешь, значит, сам велик, приносишь его к морю, ставишь на специальную платформу что-то типа лодки и закрепляешь. Остается лишь удобно усесться и отправиться в плавание. По-моему, это суперудобная штука. Если проект доделать до момента, где основу можно было бы и на наземный велик ставить, то получился бы опупенный гибрид. Покатался по суше, бац, и ты уже плаваешь. Очень здоровская идея. Ставьте лайк, если вас тоже задолбала цепь на велосипеде. По крайней мере, во время детства я реально то и делал, что парился на ее счет. Постоянно цеплял обратно, пачкал руки, коцал ноги. В общем, неприятности она успела доставить реально немало. И, видимо, я такой не один. Этот парнишка тоже решил избавиться от цепи. Переделал конструкцию велика, и вуаля, велик заработал. Вот я бы хотел посмотреть на удивленные лица прохожих, которые видели бы, как велик едет без цепи. Да чего же красивый велосипед! Очень яркий, как раз то, что нужно для летней поры. Особенно мне понравилось, как вписался бирюзовый цвет. «Эх, будь у меня такой двухколесный конь, я бы только на нем и гонял». К слову, гоняет он и правда солидно. 40 с лишним километров в час – это вам не шутки. Я, конечно, не какой-нибудь гений в сборке велосипедов, но, кажется, идея с тремя цепями себя оправдала. Алгебра, геометрия, физика – все учителя этих предметов в детстве нам твердили, что законы обмануть нельзя. Что, как написано в книжке, так оно и есть, и с этим стоит смириться». Но, видимо, автор данного проекта фиг клал на все их законы, потому что чувак каким-то космическим образом умудрился сделать велосипед на треугольных колесах. Да-да, вам не послышалось, на треугольных колесах. Смотрю я, с какими лицами мимо него проезжают люди и полностью их понимаю, потому что я лично думал, что будь у велика такие колеса, он бы и двух метров не проехал. А тут чувак едет и даже не думает останавливаться. Единственное, что меня беспокоит, это его пятая точка. В том смысле, что, возможно, она сильно бьется при каждой такой прокрутке колес. Но, как говорится, это уже не моя проблема. Думаю, он знал, на что идет. А этот велик я бы порекомендовал всем знакомым курьерам, поскольку выглядит он ну просто очуметь как здорово. Вмещает сразу два больших лотка, куда спокойно можно поставить продукты. А это я еще не говорю о том, что дополнительный груз легко можно перевозить в классической сумке за своей спиной. Ну короче, вы поняли к чему я это. Устраиваемся курьерами, обзаводимся таким байком и за раз развозим заказов так 10 или больше. Звучит круто и продуктивно, согласны? Думаю, каждый из моих зрителей когда-то в детстве или даже недавно играл в GTA. Ну да, в эту легендарную игру, о которой все слышали. Так вот, помните те самые тачки, которые оснащены пневматикой? Тачки, которые эффектно опускаются и поднимаются, при этом издают клёвый звук и шикарно выглядят. Кто бы мог подумать, что технологии дойдут до того, что люди придумывают и велосипед на пневматике. Не верите? Взгляните сами. Этот велик реально опускается прямо как на видосах с машинами. Не знаю, как им это удалось, но это очень круто. Особенно, если у кого-то еще нет прав, то такой велик максимально заменит наличие машины. Этот велик чем-то похож на байк, что мы с вами сегодня уже видели. А сходство в нем то, что он также требует от водителя стоячего положения. И это на самом деле круто. Круто, если вы не собираетесь в дальнюю поездку, конечно же. Ехать, например, на таком на работу или по делам, на мой взгляд, удобнее. Можно даже сменную одежду не брать. Все равно ничего не поменяется. Переднее колесо этого электровелика достаточно большое. Оно легко преодолевает даже высокие бордюры и иные преграды. Кочки почти не чувствуются. Наверное, из-за того, что ты все-таки стоишь на нем, когда едешь. Да и трюки он позволяет выполнить очень здоровски. Уверен, приноровившись к этому транспорту, ни один прохожий не останется равнодушным. Если вы думали, что предыдущий велик – это пик необычности, то вы просто не видели следующую модель. Она называется Northern Light 428. Это название происходит от классификации спектра световой волны синего цвета, характерного для северного сияния. Веломобиль может развивать скорость до 56 км в час. Гибридная система управления позволяет использовать силу человека как для непосредственного движения, так и для подзарядки аккумулятора, который всегда поможет в трудный момент. Электронная система управления имеет встроенные ограничения, обеспечивающее устройству скоростные режимы, соответствующие стандартам конкретной страны, в котором веломобиль работает. Короче говоря, это полноценный, роскошный велосипед-машина, которому позавидует каждый ваш друг. Если на предыдущем велике вы можете и как будто бы должны даже кататься вдвоем, так вот для езды на следующей модели вам понадобится по меньшей мере раз, два, три, пять... 10… Короче, дофигища людей. Вы только посмотрите на этот велосипед-лимузин, блин. Прикиньте, как тяжело им управлять. Как трудно сделать тот же поворот или банально остановиться. Наверное, надо сидеть в одной конференции во время езды, чтобы как-то координировать действия. Ну а вообще идея реально клевая. Для тренировки команды вообще топ. Я бы на самом деле с удовольствием на таком прокатился. И сил много потратишь, и командную работу потренируешь». Следующий транспорт имеет складную конструкцию. Ее преимущество в том, что байк не занимает много места. В сложенном состоянии он ничем не отличается от стандартной модели. Простое поднятие задней части превращает его в электрокаргобайк. Багажник идеально подойдет для того же рюкзака, пакетов, спортивного питания и тому подобного. Суммарно этот с виду хрупкий байк может перевозить до 180 кг. Мощность переднего колеса – 250 Вт. Он идеально долго держит зарядку, а также является крайне комфортным для езды. Как раз-таки из за широких габаритов велосипед не чувствует никакие ямки с кочками и делает езду идеально плавной и равномерной. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на тысячу рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативные комментарии под видео. И все, ты участвуешь. Но ну, а в прошлом конкурсе победила Шот Батоев. Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока.